Всем здорова, с вами Гидра94, сегодня у нас реакция на вторую часть реалистичного Андертейла. зря я столько выпил в баре, Сать и, и опять! А, ну поехали! Ах. Что это за шум, человек? Андайн. Что ж, если не заканчивается, прям как бесконечное лето? Другое дело. Ты все это время смотрел? Да. Замечательно. Мороженое, Мороженое! твою мать! Не! О, черт! Простите, вы, кажется, уронили ваше копюшечка. Да. Да все норм, чай я вам его обратно кину. Это плохая идея. Не думаю. Предполагаю, что вы зедитесь. Таша вообще сживает, по-плее, сон. Попался, уродец мелкий. <связывая> Он должен быть где-то тут. Черт, Моя слабость! Морожка-морожка-морожка-морожка-морожка-морожка-морожка-морожка-морожка. Да чё ты увязался за мной? Ну, разве она да, не офигенно? Ну где рыба, она не так? Как она вообще сюда попала? Она умерла ее с в унитаз? Я именно тут так и оказался. Ну да, конечно же. И кто ты тогда, туалетный ребенок? Надеюсь Так ты в курсе, где тут выход? Следуй за мной. Кстати, сейчас пойдет дождь без винимок на то причину. О! Как раз. Держи зонд! Тебе розовый или голубой? Какая разница? Я не могу понять, мальчик ты или девочка? Нет у меня пола! Хватит угнетать меня! Хорошо, я возьму розовый! Меня моя ориентация устраивает! В смысле? Что тебя возбуждает? Бананы и типа... Я буду. Ох, ну и дурак! <с это же логично! Мыть твою за ногу! Зонт вообще-то раскрывать надо! Вот знал же, что что-то забыл! только наверх. Для подъема заберись на мою голову. Или же можно А найти лестницу, Б, вскарабкаться. Вы окажите туда забрызгать не могу. Нет, залезай на гол. Что-то ты прям набираешь на то, чтобы я залез на тебя. Иначе никак. Ладно, давай. Ладно. Да. Удачи! Нях! Опять но он дает. Что это? А? Вот это! Ня! Коронная фраза. По-моему, звучит как на кошку наступили, но на вкус и цвет. Наверное, надо убегать. Ня! А -а -а -а -а! <музыка> Ты мой! Мяаа! Ты чё, полным пополам разрубила? Да! Так, врать не буду, это было очень глупо, потому что тут тубеки, ты меня могла просто поймать без проблем вообще. А теперь ты разрубила пол и я упаду вниз, так что к черту. Да, это тупость. Это и правда тупо. О, Похоже, я в порядке. Аня. Так, окей. Так. Так. Обожаю жить. А теперь я где? На свалке что ли? Хотя бы похавать еще. Ты же живешь. Отвечаю. Же я знал, я так и знал. О -о -о -о -о, я страшный блинизрак внутри этого манекенного. Я тебя убегу! Почему? <свист> Потому, что я злой блинизер? Почему ты злишься? Да тебе ж любовь! Ну, если честно, то да. Почему меня не считают красивой? Не знаю, может не надо было все деться в манекен? О, я знаю, как все исправить, все есть в это. Зачем? Просто поверь, это решит все проблемы. Хорошо? Ха, ты взялился в тяжелый ящик и теперь не сможешь двигаться. Теперь ты тут навсегда. Приятной жизни! подставил так. М а МАГАЗ, магаз, там должны быть куриные стрипсы, точно. М -м, так ты владелец магазина или? Да? Как мне заплатить? Ты же не... <м Ay -tube> Огонь, что на вас. Хой, добро пожаловать в магазин Что у вас самое лучшее? <мази> <мази> <мази> у нас здесь это вот хой! Почему ты говоришь, как умственно отстал? <мази> Потому что, хой, фанаты виабушники оценят. Интересно. <мази> а сколько они стоят? Типа за час. А, По-разному, сэр. По песню можете платить а, или. Да? А, вариантов много, короче. Понял, а вот это сколько стоит? Оно, М 1 миллион деньга штук. Миллион? Да это ж грабеж. Мне На надо. Наушники за 50 рублей. Рублей. Зачем речь исправлять? Пф, да ну я сваливаю. Ох, покупатель ушел, ребят, перерыв. А, нет. Хотя знаешь что, беру. И вас, ребята, я тоже беру. Ты мою трупу убила. Мы бы на свадьбах играли и все такое. Когда я заполучу твою душу, мы наконец выйдем на поверхность. А что там на поверхности хорошего? У нас тут Макдональдса нет. Что ж, я вас понимаю. А это трагедия. Я тебя на каббье насажу. Это тема. Если так, то зачем ты мою трубу убила? Они бы могли за тебя ее спеть. Точно. Теперь ты понимаешь о чем я? Ты ничего не продумывал. Тебе надо поработать знаю. над этим, знаю. реально поработать. Эй! Здоров, Чел. Чё как? Давай, Чел, до дна, до дна. Пока, друган. И чё, как он, дай? Пошёл нахуй! Как грубо. Слишком жарко. Да и броня еще! как рыба в бочке. А, погоди-ка. Идеально. Нужно воды. Прости, что? Не слышу. Нужно воды. Извини, что, что ты там пытаешься сказать мне? Нужно воды. О, так ты пытаешься извиниться за попытку меня убить? О, ты! Да в с вами проблема, народ? Вы все мне пытались не убить. Ладно, мы я атаковал первым, но это вы меня хотите убить. Да ну вас! На, держи свою драгоценную воду. Это же кипяток! Ты же не сказал, что не надо. Да, ползи обратно в свой аквариум. Давай, ползи отсюда. Такая неблагодарная. Так, какие у меня варианты? Там может быть еда, но я вполне могу умереть. Если я не пойду, у меня лучше шансы выжить, но в то же время. Да поеду не смог! Кто не рискует? Алло! Лауи, тут кто какого? О боже. Я что, в шоу Трумана? Нет, это большой брат, десятый сезон. А ты еще кто? Динозавр версия Лизы Симпсон? Меня зовут Альфис и я. Ну, ч ⁇ ты прям с горя? А, с гор... С гор? Ну, знаешь, с горя. Этот злодей ему нужна твоя дуса, поэтому он идет там, А потом такие Честно, А как бы я сейчас не отказался? Я делаю роботов. Привет, я робот. Он робот. Я буду задавать вопросики, а если ответишь неправильно, он... Я подскочила от 2 до 10. Какой мой любименький цвет? А, небо такое голубое, э, ага. а, люблю океан, он такой голубой, Да, океан, поутру это дело, чё б нет. Так, классно, ну, у нацистов светлые волосы голубые. Глаза. Справедливости ради они задали моду Отвечай на вопрос, а то умрёшь Не знаю, мистер робот, друг Метатон. Мегатрон Знаешь, много цветов стоит научиться любить У меня одна пара туфель, она голубая Альфис, я знаю, что голубой, хватит Правильный ответ, голубой Правильный ответ, Магнолия Отличный, Робот, Пойду чтобы убить тебя, я скоренько На на на на на на на. ла Мне нравится голубой блок из Тетриса Уйди с моих глаз Какого... Алло? Алло? Так ты у, у меня даже телефона не было! А да, я положила его себе в карман, пока ты отклюкся. Не звони мне больше. Господи. О боже мой. Раз звонить нельзя, значит, можно писать. М Алло? Хватит меня в Твиттере отмечать! Это включает в себя СМС, Facebook, Tumblr, Monstergram, Steam И хватит комментить видео на ютубе с четырехлетней давности Говоря, что это МИИИНЬКИЙ! <свят> <свят> ну все. О, какое совпадение, я только что писала. тебе Ты получил приглашение на встречу? Ага Встреча отменяется Пока он телефоном пробил башку. Как? Hey, next coming out next Saturday, 9 a.m. до следующего видео.